Приветствую, друзья! С вами, как всегда, я, Чема, и мы продолжаем с вами играть на лучшем казино, на нашем любимом казино Вулкан Stars. Данный слот называется гном. Все ссылочки можете найти в описании, либо же в закрепленном комментарии. А мы начинаем, начинаем мы сегодня с крайне маленького, скажем так, депозита. Это 441. Ставочка наша относительно такого депозита весьма большая, скажем так, это 63. То есть мы можем на самом деле все проебать в кратчайшие сроки, если нам не повезет. И нам, как видите, не особо везет. Ладно. Мы уже находимся в плюсе. Неплохо, неплохо. Окей, заебись даже сказал бы. Давай, давай, хоть что-либо. Да ты издеваешься. Пиздец. Три прокута и нихуя. Так, заебись. Может даже умножим? На двум мы не умножим, к сожалению. Опа! Что я вижу? Три ебальника в ряд. Косарик мы получаем. Заебись. Соответственно, поднимаем, поднимаем до 135. Именно. И вперед, ебать. Неплохо. Хотя бы отбили, в ноль вышли, уже заебись. Опа! А вот и бонус, Нарвались все-таки. Не зря я ставку поднимал. Прикиньте, если, как, как обычно это бывает, я проебался бы и забыл поднять. X3, Ну ладно Пойдет, в принципе блять, все, алло, стой Несите мне на ебальник, у меня больше нет зонтика Еще x2, x5, это... А, это фиаско, я понял Ладно 675, да, 675 В принципе, да, пол косыря мы подняли Сойдет, сойдет Знаете, да Раз мы полка целя подняли, давайте-ка, ставку поднимем уже. Бля, не докрутил ебаный жадный гном. Ну-ка, ну-ка, пиздец, ну, одна, вторая, где, где, где, третья, блядь? Да ты издеваешься. Три ставки подряд он не докрутил. А, окей, ладно, все, Я ебальник завалил. Молодец, гном исправился. Что ж, не-не-не-не, так, по нарастающей мы идем. Да, нехуй нас наебывать. Х25! Ебать! Ебануться! Просто ебануться, блядь. А, серьезно? Да. Не, ну я как бы доволен, но сам. 4500, Пиздец. Друзья, ставим лайки за такую успешную бонуску. А мы поставим еще больше ставку. А хули нам мелочиться теперь-то уже. Пиздец, просто пиздец. Алло, ты издеваешься. Окей. Две предыдущих ставки мы перебили. Да еб, твою мать. Обидно, обидно, что бонуски не докручивают. Тем более, с такой ставкой. Тут тупо, знаете, хотя бы x 10 сделать бонуски с такой ставкой, и все. А, вот и бонуска. Не зря я про нее пиздел. И все, ты уже имеешь 2К. А это, считай, половину нашей суммы. Х10? Х1! X1. Серьезно, блядь. Х1, соответственно, тоже. Да, да, да. Ну ладно, полкачка мы уже сделали. Даже больше, чем полкачка, Почти косарь. 900, по идее, да, у нас? Да, 900. Ну ладно, в принципе, пойдет. Типа, не все так плохо. Не, разумеется, хотелось бы больше... Но, как говорится, не все сразу. Не все сразу. Зато напоминаю вам, что вы сразу можете перейти на данный слот, на данный сайт и начать раздевать. Так как все ссылочки находятся в описании. Либо же в закрепленном комментарии. Так что, друзья, не хочу ждать. Ну, блядь, алло Я что-то снова больше ожидал а тут. Вышло как вышло. Окей, уже лучше пол косаря мы сделаем И... Хотя бы не проебали Заебись, косарь сделали М -м -м. Сейчас еще хватит, хватит, хватит Опять-таки не все сразу Окей Ну давай же Ну неплохо на самом деле, чуть чуть я хуже Ожидал не не заберем, заберем, заберем 6300 у нас уже на счету А значит направляемся мы сегодня Как минимум к десятке А если такая еще бонус Какая-нибудь пиздата выпадет на x25 То и к пятнашке Но честно говоря бонуски нам сейчас Совершенно не падают Окей, неплохо, косарь, 250 мы поднимаем Четыре кирки вряд мы выбили Не-не-не, а, в пизду, давай-ка мы заберем лучше их С этими гномами Шутки плохи Тебе кажется, что ты наебешь гнома, но нет, на самом деле гном наебят тебя Так-так-так, еще, еще-еще-еще, вижу Заебись, в принципе нормально, пол косаря мы поднимаем Пол косыря мы забегаем И пол косыря мы идем, соответственно, сливать Да, блядь, ну дай ты мне бонуску, сука Опять 2 из трех Бать, ты жадный Окей, уже лучше Еще 800 мы делаем Ну давай же, ну Какого хуя Наконец-то, блядь, мы ее её... Споймали, я уже, честно говоря, не надеялся Особенно вот в данной ставке, типа... Так, x10, x2, сука. Это тоже будет, честно говоря, я вижу сразу хулевая бонуска. А, это вообще ужасная бонуска, я понял. Вот так ждешь, ждешь ее. А по итогу нихуя не получаешь. Так, так. Все. Блять. Ладно. Заебись И забираем, соответственно А, еще одно бонус, как Так, сразу Я не знаю, блядь, то пол игры мы не можем даже одной дождаться А то и раз за разом бонуски падают Да, блядь, ну ты издеваешься Уже страшно нажимать куда-либо Басука, хотел же на первую нажать Пидорас Какой же ты гном, пидорас, блядь Пиздец и я вообще остался недоволен. Рано я обрадовался, кстати, как вы могли заметить. Так, так. Заебись. Сука, зато здесь не заебись. Ну окей. Заебись, касать 600, блядь, не зря я рискнул. А, так там на десятки совсем хуйня осталось, да? Все? <смех> Серьезно? Блять, и даже это проебали. Ну ладно. Опять бонуску не докрутил. Гном, блять, ты заебал уже, но? Ну. Хуля ты жадный такой. <смех> Серьезно? Ну уже, да ёб твою мать, опять такая же хуйня аналогичная. Прям обидно становится, когда видишь, что два из трех, два из трех, два из Наконец-то, блядь! Так, выдай нам хотя бы косарь, мы получим свою десятку и с ней идем. Да ёб твою мать! Ладно, нажмем на четвертую, мне кажется, это беспроигрышный вариант. Серьезно? Пошел ты нахуй к нам, просто пошел нахуй. Ну да, блять Пиздец, просто пиздец Я крайне недоволен Таким положением сделал Ай, все нахуй, пизда Я понял тебя, гном Это вообще уже некрасиво, честно говоря Ты поступаешь Ну давай, давай, давай Отдай нам десятку, блять Блять Сука Снова мы не угадываем Я уже прям нервничать начинаю <смех> да пизда. Я сейчас психаную и так уйду, к Не разочаровывай меня. Ладно, друзья, хуй с этой десяткой. 9к мы имеем. На этом на сегодня закончим. Как видите, даже 9-100. А я напоминаю, что все ссылочки находятся внизу в описании. а Либо же в закрепе. С вами был я, Тёма. И удачи вам, друзья.